Собственно говоря, сейчас попробуем, значит, что сделаем. Поднимемся здесь уклоном, Он примерно вот такой. А я что значит попробую показать? О том, как себя ведет CVTEC без обгонной муфты на спуске. Как, то есть, это себя показывает. Потому что многие, если пытаются испытывать ну, вообще катаются в горах и достаточно у нас такие тоже уклоны такие сильные. Вот. И для многих очень важно этот горный тормоз, ребят. Поэтому сейчас покажу, как он себя ведет в действии, чтобы было понимание. Также, соответственно, покажу, как вариатор себя ведет в плане торможения мотором, потому что стандартный варик тоже имеет свойство торможения мотором, и у них есть обгонные муфты, как раз за счет так называемых солдатиков, вот, которые тормозят, соответственно, ведущий шкив и позволяют, так скажем, моторам осуществлять торможение двигателем, что очень полезно реально для тех, кто катается в горах. Вот. Но у нас здесь не горы, у нас здесь не Красная площадь. Рома, привет тебе! Вот, собственно говоря, буду потихонечку рассказывать, как он себя ведет. Здесь у нас такой некий полигон для мотокроссеров. Ребята здесь катаются, отжигают на полные свои, собственные мопеды. Вот, можно наблюдать следы. Вот, ну, собственно говоря, погнали. Так, у нас сейчас третий, третий уровень, соответственно, подвески я сделал пожестче. А на четвертый перейду. Бур-бур. Вот, собственно говоря, как под... у нас подрыв происходит. Конечно, он ебаш, блядь, ничего могу сказать. прям вообще подрывает отлично вообще варик соответственно что у нас с торможением происходит ну, квадрик замедляет достаточно активно как в принципе на родном э -э, варике дальше давайте попробуем сейчас заехать в горочку э -э, и задом с нее скатиться а вот можно здесь это сделать чтобы понять как у нас собственно говоря торможение происходит двигательно потому что вещь все важны для людей которые катаются в горной местности вот включаем очко и вперед отпускает газ ну, собственно, вот на что происходит. У нас нет обгонки, у нас квадрик просто тупо скатывается. То есть имейте в виду об этом. И если кто-то все-таки решил поставить СВТ, то обязательно важно, чтобы был, соответственно, тормоз. Но в этой ситуации в любом случае есть выход. Сейчас я его покажу. Дъезжаем обратно. мы делаем? Мы включаем опять пониженную передачу. У нас, чтобы у нас кадр как не катился, мы просто включаем передачу, держим чуть газа, и у нас складок аккуратненько спускается, как на пониженной передаче. Вот, собственно, и все. И вот он прям едет, едет и потихоньку скатывается. Уровень уклона, вот можете видеть такие здесь примерно. Вот. Ну дальше что поедем? Подрыв очень хороший, я прям говорю, даже на повышенный прям хорошо тянется. Светочный варик. Нет ударов короны. Очень важный момент, потому что корона прям ну, стучит, а в совокупности вместе со всеми вещами такими как корона, коробка, блек они издают звук, который, в принципе, не очень, так, скажем, приятный. Вот. Но, собственно говоря, катаем дальше. и помягче. Сейчас значит, будем пробовать разгоняться И как потом тянем где-то примерно 40 км в час Мы достигли скорости Конечно, прям стегачит хорошо Прям нормально, мне прям нравится устраивать Я вот такого масштаба покажу, прям вообще огонь я что, прям могу сказать очень очень очень очень ну, повышенно очень много где-то проезжаешь прям хорошо идет прям блин офигенно офигенно Офигенно просто, все могу сказать. Прям ну повышенно, во многих местах идешь, прям хорошо тянем. Вот сейчас повышенное воткнуто. ребят, ну, больше остальное короче, у всех каждого э, ну, вообще у каждого свое ощущение на этот момент, потому что а, одному будет казаться не очень другому будет оказаться офигенно но я говорю, опять я сравниваю заем все со, со своим, со своей колокольни э, опять у меня литр стоит от 800-го а они не сильно отличаются там 150, 50 800 ну, просто был 800 взял 800 ну примерно как у